друзья всем привет наготовил я свою тачку для отъема поросят будем забирать поросят от свиноматки сейчас я вам их покажу и взвесим также купил я плитку плитка двух размеров вот эта часть 18 на 18 вот эта часть 15 на 15 спрашивали плитка скользкая плитка новая советская шершавая вообще не скользкая то есть это я хочу этой плитки положить э, центральный проход в сарае я ну я для этого и делал заливку центрального прохода чисто из раствора подготовку под плитку и наконец-то поискал поискал нашел потому что плитка более-менее такая не скользкая в районе 150-200 гривен за квадратный метр. А это я взял за, просили 2 гривна за штучку. Я вторговался, сказал, все, заберу по 1 гривне за штучку. Это пойдет у меня на пол. То есть вот это шуршало, это пойдет на пол, а это пойдет клетки обложу. Как ни крути, как ни верти, ну по цене она очень приемлема. и я сделаю то, что и хотел. Также я наготовил ящик, наготовил весы, чтобы взвесить поросят, тех, которых сейчас заберем в той свиноматке, у 33 дня им, поросятам 33 дня. И взвесим поросят итальянцев, им сегодня ровно 60 дней от рождения. Вот я наготовил для новой партии, прикрутил туда кормушечку для корма предстартового. И итальянцы у нас тоже уже подтянулись. Итальянцы, такая у них кормушка, корм постоянно есть. Битвы, драки за корм нету. То есть кормушки хватает. Я их сначала там поднял, в этой клетке на маленькие кормушки, потом перегнал, где большая кормушка. То есть итальянцы, получается, ровно 60 дней от рождения итальянцам сейчас еще пару недель и они сюда в клетку не влезут уже надо будет переводить в обычный сарай взвесим итальянцев ровно в 60 дней посмотрим будут у них 18-20 килограмм это если так в пределах нормы должно быть хотя бы 18-20 килограмм ну, а там узнаем, сколько же на самом деле витальянцев в итальянцев 60 дней вес. И также наш аматор. Аматор, все нормально. Поносы прекратились. И больничка, сильно пошла больничка в росте. Это два больных сюда перекинул до приезжих, до аматора и Вероники. То есть, все нормально. Аматор, все, пошел в рост. Сейчас уже более-менее нормально. кичи кичи тоже начал вес. И аматор уже обогнал вот эту свинку, свою сестру. Ну, а эти пошли в больничку. Они пускай пока тут, а им четырем места хватает. Короче, вот такая у нас задача. Взвесить этих в 60 дней и взвесить этих в 33 дня. 33 дня от рождения. Сейчас я вам их покажу. Ну, а потом позже зайдем в тот сарай там ровно 4 месяца от кормочным поросятам ровно 4 месяца от рождения тоже вам их покажу вот эти поросята я уже им предстарт не насыпал думаю не буду они доели я вчера вечером насыпал им много два таких ковшика смотрю съели ну что съели что выкинули то есть будем забирать я в основном забираю на 33 дня но, ой на 30 дней но сегодня 33 дня им заберу сегодня чуть-чуть передержал на 3 дня почему потому что думаю заберу в среду чтобы она примерно загуляла не на выходные дни, чтобы загуляла в будние дни, чтобы я мог купить семя дозу. Вот такие вот пироги. Вот такие вот поросята. Сейчас будем их тоже как-то вылавливать. Их еще я сам. Самому их поймать очень тяжело. Это надо бегать вокруг. Они вокруг вот так вот бегают. Их догнать очень тяжело. Но я сам... Как-то их половлю и взвесим, перекинем в ту клетку. Короче, вот так. И также у нас по этой свиноматке. Я ее раз покрывал, прошел 21 день, она загуляла. Второй раз покрыли, два раза прошел 21 день, она загуляла. И не знаю, что делать дальше. Это по вот этой крикливой свиноматке. А так вроде бы все более-менее нормально. А так все более-менее нормально. Вот здесь я хочу центральный проход, вот этот весь, положить из этой плитки. Центру... Ого, эти какие, я как-то... Это Сани Новикова, брат. Брауна Берна, братья родные, только кастрированные. Это получается, вот этот центральный проход весь я хочу положить. И хочу с этой же плитки положить вот эти вот канавки, как у меня в маленьком сарае. Ну посмотрим, положу вот это все, а потом положить еще две клетки. Первую и вторую с двух сторон. Тоже с этой же плитки. Еще плитка останется там на второй сарай, тоже положу так же сам. Сейчас, короче, буду загонять сюда тачку и забирать сюда, отсюда поросят. Анфисе я уже дал сегодня корма немного, чтобы у нее молоко перегорало и отфису тоже будем переводить в другую свободную клетку на вольный выгул а сюда ставить ну, в любой другой станок свиноматку которая ближе к опоророцу короче вот так ну я думаю килограмм по 12 у них будет минимум это как на глаз а сейчас посмотрим будут или не будет это уже будем посмотреть то есть они все одинаковые может там плюс минус 200 300 грамм ну а так в принципе все одинаковые и взвесим узнаем какой вес Вон, загуляла вчера стояла хорошо может и сейчас стоит я даже уже не проверял покрывать ее не буду пока что короче вот так все забираю тачку и туда к весам забирать буду за два раза по их там 8 штук по 4 по 4 штуки за раз, потому что они большие, это не маленькие поросята, а большие, их надо поделить пополам, чтобы в тачку влазили и взвесим, и туда будем перекидывать, и потом взвесим итальянцев. Фух, так, друзья, первых четырех я забрал, еле половил. Ну сейчас тех четырех еще хуже будет ловить. Выставляем веса на нули. Вот они четыре. И сейчас еще ходку четыре. Ну нам главное взвесить эту первую партию, а потом. Самому неудобно, конечно, я сам, жена на работе на лой Но... на учебе, ага, ну ли, ставим ящик. Так что нам туда? Ага, ну никак. Не станет типа ровно. Ну вот так пускай. Ящик сбиваем на нули. <свист> вот, друзья, ящик отталил. Нули. И будем взвешивать. Так. Это порося там 33 дня, как родились возле свиноматки. Ну да, я не ошибался, я думал меньше. 33 дня, 13 400. 13 400 и сразу его туда отнесу друзья, не получилось всех взвесить, или вернее половину села камера короче, перебился. остальных я второго взвешивал дома камера включенная, она выключена ну короче, получается плюс-минус там 450 грамм они примерно одинаково мы взвешивали он того пятнистого вроде бы но ну, есть и побольше варианты вот вот больше того может даже 15 вот этом я думаю больше да короче вот получается э, в 33 дня такой вес возле свиноматки это с пред стартом я их все время давал пред старт старался чем можно раньше чтобы они ели подсыпал модохался ну вот и результат Предстарт, свиноматка ну и хорошая генетика все я перевел сейчас им насыплю туда предстарт, а пускай дальше продолжает предстарт. просто посмотрите какая вот поросятам 33 дня от рождения а вот поросятам ровно 60 дней от рождения вот смотрите за ровно за 30 дней какие вот те будут я так для для понимания, для общего понимания вот 33 дня поросята а вот ровно 60 то есть даже 27 дней вот 27 дней какой дали эффект какой дали результат и сейчас взвесим этих да бурбышка ну этих я не помню сколько от этим больнички они же болели Долго в росте стояли, но сейчас пошли. Но это мне месячных привезли. Им сейчас уже сколько? Месяца полтора, но ну трошки больше. Короче, вот так. Это больничка. Пускай тут а я их потом в сарай перекину. У, в свободный станок. В загороду свободных. Короче, что, начинаем взвешивать какой же вес, этот вес мы узнали в 33 дня и узнаем сейчас вес ровно в 60 дней, сегодня 20-е, этим ровно 60 дней это итальянцы, должен был забрать их итальянец еще писал мне ты смотри там не подведи, я думаю ты парень нормальный и в итоге и в итоге вышло как и вышло Ну, я очень рад, у меня теперь много поросят на откорм, тем более живой вес растет, кормить есть чем, и так дальше. Будем взвешивать тех. Да, Боря, сейчас ставим так само, оттариваем. Так, друзья, ну ставим на тару. Тара. <coughs> О, запыхался, пока этих пароксат половил. Вот тара, Нули, так я оставляю камеру и пойду по итальянцев 60 дней. Взвесим одного, чтобы сильно их не стрессогонить. Друзья, итальянец в шестьдесят дней. Ну, ради интереса, ради интереса. Двадцать пять восемьсот сорок. Ну, грубо говоря. 26 килограмм. О, вот, 60 дней от рождения. Результат неплохой, но может быть и лучше. К чему и стремимся. Ну вот, и его... сейчас еще месяц я его уже физически не смогу поднять. Да, потягать их Дело не из легких Сейчас этим дадим пойти, пойти. Все без мамки Сами Вот теперь сами стоят на, Сами на путь На взрослую жизнь Так, и вот эти Ну видите, они все одинаковые Там плюс-минус, я же говорю Может есть килограмм А так нету тут чахнотиков У дотиков и так дальше вот вам итальянцы 60 дней также чем я кормлю друзья сейчас покажу чем я кормлю и чем подкармливаю тоже покажу и покажу вам сейчас это им ровно сегодня 20 -е. и получается не 20 июня а был 20 -е. Июля, 20 августа 2 месяца, 20 сентября 3, 20 октября, 4 месяца. Сейчас я тех покажу. 4 месяца. Вот, друзья, вот эти. 4 месячные. Печи-пачи-пачи. Пучи-пачи-пачи. Пучи, пучи, пучи. Вот, сегодня ровно 4 месяца. Это новогоднее. Давай туда. Давай. Это новогоднее, думаю, будут все. 8 штук этих и те два дюрка в том сарае. Это десяток праздником пойдет. Короче, вот так. Все они мясные. Да. Корм у них постоянно в кормушке есть. Соломы мы накидали, надо сейчас насыпать. Ну стараюсь, чтобы корм постоянно был. И все. А что тут? Убирай каждый день. Чтобы не сильно тут мокро, грязно было. И они в уголок в тот ходят. Всегда все ходили в тот угол. Не знаю, эти-то партия ходят противоположные. Наверх. А внизу спят. Ну, это ж такое дело. Вот, друзья, вот так выглядят 4 месяца от рождения. Эти были у два месяца в 60 дней. Я, как сейчас помню, я их взвешивал. У них был вес 20 килограмм 600 грамм. У этих. То есть, судя по всему, те все итальянцы и те другие, которых мы только что забрали от свиноматки, они пойдут еще лучше этих, то есть это эти были такой, ну там Ой, много нюансов, почему вес был меньше, ну как бы не будем заморачиваться, но ну, бывает нормально. И то 20 килограмм у два месяца, это очень даже неплохо. 18-20 килограмм у 60 дней это более-менее нормально. Да, хорошо, когда вот как сейчас 25-26, а то и 30, а то и есть даже показывает 31. Это очень хорошо. Но я же говорю, есть к чему стремиться, поэтому как бы не заморачиваемся. Ну какой есть вес, такой есть. Вес. Но я вам скажу, ни от какой это таблицы не зависит, ни от какой это... Там, допустим, вот мой рацион кормления и так дальше, это все полная херня. Если свиньи нормальные, поросата тоже нормальные, они будут расти. Есть, говорят, что нет плохих свиней, ну я с этим не согласен. Нет плохих свиней, так поедь купить тогда на базару бабы-манины, понятно, что трехмесячное оно выглядит как месячное. Поэтому умника много, то знаете, нет плохих свиней, есть плохие свиноводы то как бы не все оно так гладко, как рассказывает. Если у вас более-менее нормальные свиноматки, кроете нормальным, нормальной семядозой, у вас, соответственно, и поросята хорошие будут при отъеме. Вот так, друзья. Это, что мы забирали поросят, это она первоходка, это у нее первый опороз. Оставляем ее дальше, посмотрим. Думаю, что дальше она тоже нормально будет крыться. И дальше нормально угу. пороситься, Поэтому вот так, друзья, и показываю, чем кормлю. Мой рацион кормления, мои методы, таблицы и так дальше. Все показываю. В конце видео, кто дождался, показываю, чтобы понимали, чем я кормлю, что у меня такие результаты. Я бы не сказал, что это самый большой результат, даже 4 -месячный. Да, они неплохие. Это им получается 20 ноября будет 5 месяцев от рождения. Но я вижу, что очень хорошие будут к декабрю. К концу декабря, ну скажем так, к 20 декабря. Это им будет 20 декабря 6 месяцев. Будут довольно-таки неплохие, нормальные на мясо поголовья. Все они мясные, видим по заткам, видим по всем признакам, что они от Петрена, от моего хряка каштана. Поэтому они по-любому формы у них более-менее похожи на каштана. Ну, короче, кормим, занимаемся, а потом, может быть, взвесим, когда будем убирать на мясо. Ну, тоже, я бы сейчас бы взвесил кого-нибудь из них, но я просто уже физически его не вытяну и в ящик не вкину. Надо вдвоем замануть. Вот, вот вот этого. Ну у него уже длина метр. Может даже больше. То есть они какие-то длинные, кажется, худоватые. Но на самом деле, кто в длину пошел, а вот какие есть варианты. Эти не такой длинный, но в шир пошел. Это так само. А есть длинные. Вот так Вот этот длинный, тот длинный, он тот. Они в длину. Это, эти круглые стали, а те в длину пошли. Ну, то есть, что так, что так, вес прибавляется, и вес неплохой. Сейчас, друзья, покажу, чем кормлю. Вот, друзья, мой кормовой вагончик, что я делал. Ремонт из сани летом. Сюда я насыпью засыпал зерноотходы, которые я покупал. И так они и есть. Да, зерноотходы были у нас, получается, вот той кучи, ну, почти до конца окна. Вот это уже сколько нету. Ну, правда, уже август, сентябрь и октябрь. Вот так. Чем кормлю, друзья, чем кормлю поросят маленьких предстартом, которые называются водолага, гранула предстарт. А вот старт 25 процентов то есть получается э, получается у меня нету ни кукурузы ни ячменя был, э, был ячмень отходы ячменя но я все поддавал большим ну, свиноматками хряку уже закончится сейчас у меня только пшеничные, вот эти отходы, зерноотходы, зернобой, зерноотходы, они, ну да, грязноватые, вот такая вот шоуха, ну, она то сверху только так, и вот видите, ну грязноватые, вот. видно, что грязные, да, но ну, по цене они мне вышли, по-моему, я брал по 4. вот эту партию по 4. ну, если еще брал дешевле 4%. это в другом месте туда и то я еще даже и не трогал позже начну когда это все закончится что я делаю? я делаю получается стартовое БМВД 25% ну к примеру сейчас я даю я так кратко 10 десяти три части то есть 30 килограмм даю пшеничных Отходов подробил, все пропустил через крупорожку, вот как у меня. Даю 30 килограмм вот этого и 10 килограмм БМВД старта для поросят. Вот так. Перед тем, как давать БМВД старт, они у меня при свиноматке потихоньку-потихоньку, там с 10 или раньше дня уже начинали по чуть-чуть, там еле-еле пред старт употреблять. Ну а уже с 20 дня хорошо они начали предстарт кушать, а с 25 еще лучше. Ну то есть вот так. Сейчас они хорошо едят только один предстарт. Сейчас я буду старт мешать тех, что забрал поросят, со стартом. И по чуть-чуть давать, чтобы не было резких скачков в кормлении, поносов и так дальше. Вот чем я кормлю. Нет у меня никаких пока рационов, кучу наименований... И так дальше. Просто стартовые БМВД и зерноотходы. И все. Это хорошо, что еще зерноотходы, потому что они дешевле от руби. Раньше были только от руби. Ну, мало кто верит. Ну, верят, не верят. Я доволен. Так доказывать мне смысла нет. Ну, зачем мне распинаться, кричать. Вот. Без грануляторов. Простые зерноотходы. Без каких-либо там супер-пупер рецептов, вот чем кормлю. Вот такие поросят. Не знаю, хороший результат, нехороший, считаю, более-менее нормальный. Ну, а там может у кого-то из вас лучше намного. То, ну, я же говорю, есть к чему стремиться. Есть результаты лучше, ну не все сразу. Поэтому вот так, друзья. Всех, кто смотрел видео, спасибо. И рекомендую БМВД-водолага. Номер 095 24 4 4 4 66 Юрий Фармагра находится на заводе и он вам отправит. Кому надо, звоните. Он непосредственно занимается реализацией. Мы знаем, что мы туда кладем. Кто-то скажет, "Так да каждая жаба хвалит свое болото. Вот именно свое, которое делает. Они а чужое. А то одни, вот, вот это хорошее, а то, то ты его делал, что знаешь, что оно хорошее. Да не, ну говорят, а, а это мы делаем. И делаем для себя и для тех, кто ним пользуется. Так что думайте сами, решайте сами, быть или не быть. Пока!